Погоняли. Это проделки Обамы, пацаны. Проделки Обамы, <связывающие> это все Обама. Я БНА. Сейчас я переворачиваю. Сейчас я переворачиваю. Тачку. Я тоже переворачиваю. А я не переворачиваю. Ты на кто-нибудь с машины ног снова. сам телефон Выражаю я ну все, сломал ноги, сломал, типа, типа, все, все, все грузитесь и <смех> поехали? <смех> В Таркове, ты просто нальден. Все грузитесь, поехали. Можно, пожалуйста, и без Старкова? <смех> то сих пор говорит, и... Давай, чё это, замолчишь? Да. И давай, как мне даже шампунь и <смех> сака. <смех> да, то же самое. Пожалел, короче, что потратил. Мне интересует, что тут в Таркове происходит. Что за в Таркове? Тарковка оно, блин, хардкорная, не покупай. Блять, я купил тебе где-то год назад, Тарков... до сих пор Никогда не зашли, ни разу не скачал. There's a little up just been this before. Так новый приказ на советскую базу. Сейчас обме, об, этот обновлю маркер. Да один хрен я знаю где это. Ну так удобнее еще. Чтобы... Ну ладно. Яндекс такси. Да. Какой Яндекс такси тебе? Я такси из Киберпанка. Убер. Убер Блэк. Я Uber летаю по Подожди, если ты из киберпанка то почему ты еще в текстурах не застрял? It's... Это вопрос времени. Не, вопрос времени, мы, мы, мы сейчас будем летать, либо уйти под землю. Нет, мы будем находиться в межпростасном отношении. <связываем> По нам кто-то из тура кто, выстрелил. Не-не-не, слева там пошло. Нет, типа на... Давайте -то быстрее, только, только, надо нашим помочь, пацаны. Давайте, давайте, давайте, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Что-то летит. Да ну не, не мешай ты! Топи, топи, до того, давай, давай, давай, давай, давай! Спять звезд умери поставлю. Заедете в этот, в радиус оба, чтобы разгрузить. Сейчас как разгрузить. я разгрузить. Да, да, эй народ, наши водители в маске либо нет, у меня тут спрашивают. Да, да, да, да, маска. Не, ну это вот опять сделать. Да? Вс разгружено, все, строй мат, и потом патроны. Поп будем ставить сейчас несколько человек за мной. Остальные какого порода занимайтесь. От машины меня не убили и успели выгрузить. Успели? Чки. Успели О, все успели выгрузить. Все там До нуля. Красава, красава. Сейчас Фок поднимем где-нибудь леятерки и вообще тема. Ну сначала машина поднимется. На машину можно как-то двинуться? Я прям под ней застрял. Реали кину. А тебе нужно умереть Нет, прости тебя А какая там команда, чтобы сдохнуть и переродиться? К нам Респа, иди, давайте, иди, треки. Треки. За мной все, пацаны, за мной Сейчас в ангар зайдем, там кто погиб Трубы здесь рядом А, а тандем, тандем на кейсе? Нет, там, там тандема нету Надо отбить хат. некоторые группу пацаны, отбить хав, которые заблокировали, остальные все за мной. Строить новый. Так, <какрит> страйкер заблокировал. Ап. У нас, кажется, рация повредилась. Тубавность. А, все, у нас рация горит. Чего надо со страйкером найти? Сейчас вот у него кто-то попал трать стать будешь? Да, х**, мечает вражеский ну. Еще раз у него попал. Я могу с калаша пострелять, поможет? Пока Пока двое человек со мной, остальные рассредоточусь по точке. Завдите круговую оборону. Попытайтесь страйкер выбить. Я сейчас остальные эти двое. этих чуваков, которые на страйкере будут. Ты... Вроде гореть начал. Я, по-моему, отвлекаю его на себя, там... О, это у нас минус база, Да-да-да. Да потому что, блядь, этот ебучий страйк... Я, я, конечно, выйдет. вас не тороплю, но на мне об этом стоит. Отлично. Да, он на меня сконцентрировано. Медик, у нас есть в складе медик, поднимите трубу. Кто получится, кто сможет. Ща я резнусь. Халя. Почему Пацаны, <связываю> но память мэни, приведите заплайку. пойдем в точку, что на него смотреть он может помешать с э, этим нашу сейчас, короче, вертолет точку просто заберем пацаны, сейчас, короче, вертолет подлетит, по будем поднимать нас с вертолет. Поднимите. Ко мне э, строители. Нужно несколько человек. Пуля он взорвался. Ставь хап. буду тут прокатываться. И... Так, теперь новый приказ. Занимаем оборону круговую на совет бейси, рассредоточьтесь по секторам. Приняли? Приняли? Те, кто умрет, заспавнитесь один человек на мэне, привезите соплайку. Даже сейчас миссия держать точку либо идти нападать? Нет, защищать. Надо защищать. Круговую оборону займите. Головный тригер, не Да. Внутри триггера. Круговую оборону займите. Обязательно. а север они с Airbus. Режу, вижу даже... тур на 47 метка а, понял. <звук> пусть если едет он тебе не даст просто уйти фартиму дайте мне вижу противника тур где стоит кому фартиму Бэвил Мэднес Хифт прямо ря ря ря рядом с тобой один, он раненый Птур поставил где, где? там пехота, они окапываются, сидят Я тебе Fireteam дал, поставь метки Я уже отметил На северо-востоке, метка Птура кинул метку на, на паузу А, все принял Там пик вот, а минимум 3 человека одного, на второе снял. Нет, нет, нет, нет, не продвигайся. Наша задача о -о оборонять Совет Бейс. А Другой не разберется. Сколько? Сколько расстояния? Наша задача оборонять mm -hmm. Совет Бейс. Гифтер один на крыше, там вот этой бочки. Я один справа. Все хорошо. Хорошо, хорошо молодцы. Значит, нужно кого-нибудь отправить, чтобы в тур вынести. Нет. Потому что там, никто не Там не в тур, там Никого. Там еще и хоя не... Так сейчас то о том, что Так, помимо Ну, так все равно надо выносить, да Да-да-да... сейчас наш... Садик-бейс Так он всех вертолета будет подбивать Зачем он сюда летит? Сейчас я хочу поговорить, что здесь командиром хорошо, сняли, сняли, сняли. Отлично. Это не это мучки только были. Кто, кто стол еще стоит? 300-0 Такс, мацаны, новый приказ Все направляемся вот на вражеский фобу Вот эту вражескую После авиаудара Выносите и защищать да, Ну как вот, особенно надо остатки зачистить на Ликвидировать так, которая на где-то танк Это недостаточно, за этот же тут танк ну еще раз плохо повтори. Говорю, нас ну, где-то на, вон... на востоке хуярит танк. С другой стороны, там отметили вроде. Говорю, можно попробовать тура их посмотреть. Типа не было А За сразу. чужой второй разве можно садиться? Да, ну, да, да. Они убрали. санарку вражескую можно сесть. Туру, убрали. Тур, миняты, пулеметы. Как там ситуация на севере? Зачистили? Здесь есть пара Идем человек, пока но ПТУР уже уничтожен Как закончите, сообщите мне, дальше mm. Понял Они сами будут скорее всего Или удараться на удар на структуру Ни ПТУРа, ни ЗАНЕТ Повтор сам все не исчез. Здесь все чисто. Что значит хоба исчезла? Все фоба исчезла? Да. Все да. хорошо. Сейчас пока возвращайтесь на вижу, будет А кто занимается дефом? Какие сквады? Ну второй наш. Вижу, шестой тут ходит, или это девятый? девятый. сейчас помучите, пожалуйста, ребят. Нифига не слышно, я командирский чат. совет бейс а обороняем. После того как поднимет хаб на гастауне там спавнимся. Можно фаертим, я поставлю. Пока сейчас обороняем совет бейс. А как мы там спавниться, да, если да, нам да, для смотри. этого умереть надо? Нет, вообще, после того, ну, как если вы умерем, да, короче, с а и так далее. Сейчас, короче, также обороняем. Вы в одном месте все не кучкуйтесь, рассредоточьтесь, сейчас я отмечу метр. Мет да, именно какой фронт? Со стороны АРБ подходит народ. Так, я этого поймемо, теперь себя снял, вроде. Вот. Он был вот там, где дым, с уточка на юге ровно. Дым, вот вот там, примерный вам да. фронт, mm -hmm. то есть Боин. по этому фронту рассмотрьтесь mm -hmm. по этим квадратам, так сказать, по маркерам. По этой линии Помогите мне кто-нибудь с западной части. Нет, ты первый мы играли то меня. Стоп, начинается стрельба какая-то. Да, стрельба непонятно откуда. Тут со мной еще еще один человек вот тебя постреляет, но я его не вижу куда он стреляет. Тебе зачем соплайка? Патроны а взял, патроны, патроны я взял. А патроны взял? Да да. Хорошо. Западом направлением. Крепитесь, еще Хорошо. один человек. Западное направление, Я вижу двоих, троих Бегут вдали Пытается зайти максимально с запада Понял, сейчас Примерные метки поставлю, подкорректирую Примерно дальней Нет, ближе к дальней От взлетной полосы Нормально? Чуть-чуть а, дальше, ну окей, сойдет И, и, их уже, уже там пятеро где-то будет. Я к тебе иду. Вот ну, твали, да, видите? вот все, скоординируйтесь. А запад смотрите, пацаны. Вот если нам Савид никак нельзя. Они перетягивают силы-то, они там все бегут и бегут Западное направление, да? Да, верно Ну все хорошо, обороняйтесь, прям кровь из носа Потому что сейчас основные нога сон брошены Нам другие склады вряд ли помогут, так что нам надо самим Если прям и... критически... От пошут, нас насколько далеко? А фиг его знает Примерно Постиг как предел видимости, они там совсем мелкие были Вот я вам, пацаны, виду. <смех> пацаны, вот на карте визуальный фронт пометил. На За эти он, линии не заходите. Стоит. У тебя фаер тема есть, ты можешь сам пометить. <смех> М -м, заебись, э -э с арту били. Без ракеты, хуй знает, грандомёт, скорее всего. <смех> Миномец. Нет, это не миномёт. Так, сейчас я, короче, постараюсь западом направлять станковый пулемет у вас поднять, чтобы у вас не поддержка была. по восточному направлению <Слыш> танк стоит юго-восток юго-восточное направление да, вот по глазу <Слыш> у нас заметили На пока. Пока все тихо. Пока все тихо, но вы, Смотрите в оба прям. Но один скават врагов куда-то исчез, типа, но ну, где-то там сидит. Бойцов еще вот на актуальную метку защиты щита. Передвиньтесь, тоже надо посмотреть, вдруг они сменили направление атаки. Остальные трое или четверо оставайтесь. Вот восточным направлением надо тоже посмотреть, оба Нам бы ещё на второй сюда бы патронов подвезти, потому что только к нижнему везут Да, они вывезли со стороны Там еще один второй хаб поднять Я вот тут вот, вот, вот, типа снизу типа шесть патронов, а повыше которые на север нам вообще тридцать Они вывезли Да, они сказали, что подведут нам на сайт бейс сейчас Его стрельбы. не нужны. Активность Активность Так, жнись, переместись вот на мою метку. Как приказ? Какая Ты метка? Кому? Ты мне? Ну вот метка вторая на карте, вот, просто два написания. туда переместить? Понял. Yeah. Пройдите. Пройдите. На... Ровно на востоке, где-то там, я не знаю. С востока бьет. Юга. А. Метки вот сейчас ставлю примерно нормальные, подкорректируйте. Я на них никого не вижу сейчас. А где все синьки? штурм, скорее всего, будет но у них там походы, северо а, северо-восток есть враг Восток где-то 60 направлений будет Бежит по полю одиночный Чел на 120. Сапайк их не едет в нашу сторону. С юго или как это там? СЕ. <с Harvard> на е, е, Е, Е. 76, 75. Уже. -like, пехота восток Нае и пехоты до хрена туда же идт. Откуда синяков будет? <стрел> <Ой, стрел> вот, вот, Какое направление? Да-да-да. Корректно? Да. А сопля, но ну, мне от меня 200 метров. Грузовик ну, стоит по крайней мере. Да-да-да, это она и была. По-розовому Сюда не лезут вот метку актуально Нет, поставил пули и пехоты Походу, могут с запада идти Твоего обидчика ушатал Командир, мне метку дай На гребень здесь от меня метров 10 Машина стоит Собака? Нет, вроде обычный грузовик Но я на западе никого не вижу Но нет и пехота. Yeah, I think my Так, бойцы, рассредоточьтесь, вот и фронта метки. За линию метки заходите, то есть, за эту линию. С запада идут! Складной, где На мэне Я О, не на мэне, далеко идут Я сам виду Я сам мне У нас есть стрелок свободный. И стрелок есть только один, я чуть хотел. Зашли уже уже на. Я думаю, да, а на встрече друг где? другу побежать и это патроны кончились вообще. сейчас фобу набит да, я тебе Тебя тоже убили? Да Понимаю поднять или как нет тут лучше не понимает хотя так тебя поднимать поднимай поднимай Да, да. Да. Отойди, вылечи. Пожалуйста. Командир, зерп, пока поставить. Бегу. Как тебя походят? Метка чит, актуально. С нашего, с нашего бункера Ангара Блять Ладно, сдаемся Сейчас подниму Прогонили приказ. Куда он бросился? Приказ. Приказы, где? На метку вертут? Все хорошо, все... На метку вертут. Да, да, да. На метку... мяча, откуда все двигайтесь? Командир пулемётчика оставлять или брать трубу для вертушки? Пулемётчика? не для... Метка меч. Не вижу. Противник я перетекает не с юго-запад. Да в наших рвах. Юго-запад, наши рвы уже Юго-Зап? Да, да, вот где метка, они прямо там уже заходят. Минимум две МК слышу, плюс пулемет. Подкорректирую, нормально поставил или чуть дальше? Да вот, считай, уже у меня, я тут двоих убил, только что вот на мне прям И чуть дальше примерно где здесь. Ангары, которые от меня западные, там пехота сейчас пробегает. Браво. на юго-восток северо-восток на, Не на юго северо-восточное на северо направление направляйтесь Надо да. укрепиться там да. отряд браво только отряд браво приняли Браво, доложитесь ситуации. Ну, нихуя нет пока что. Пару минут, пять минут примерно. Посидите, посмотрите, развийте. Если никого ничего не будет, то на вертолет нет. Вертолета. А, вертолет все. Все И, хорошо. На метку шестого направляйтесь, там вертушка, надо помочь нашему шестому складу Приняли? Все, кроме Брава, туда направляйтесь У нас тут танк Танк на севере у вас? Но метка на нем есть Северо-восток а наступает Метро, сейчас, и они там снимают. Да. Метка браво в тур сейчас будет. В тур? Все хорошо принято. Сейчас помечу. Я вижу сошки поставил, скопий не ну, построят его. Так, тогда Браво. Направляйтесь туда, ликвидировать тур аккуратнее. Я хочу захватить этот тур и уебать с него танк. Все, давай, удачи. Да, спасибо. Так, в отряде Браво пополнения все, кто состоит в Браво, направляйтесь на ликвидацию тура. Я обновил ну, здесь состав уже. Нет. Здесь уже проходит человека три Браво, то есть я обновил состав Все двигайтесь на точку движения для Браво то есть ликвидировать пехоту и захватить птуль. Есть, принято. На серого стоки. Меня только что-то выгнали, челика убил тут. Да, Ты пошли, смотри, там внимательно. Слушай, куди на поэ выкопай наверх? здесь есть стоит. Сейчас выкопай. Сейчас ты мне еще понадобишься, надо, а я там ходил, функционары поймать А, нет, я сегодня не застрял Через 20 секунд подборку, блядьет кажу я... Так, сейчас с другой стороны, сейчас <связываем> Наши ПМП случайно. Да, шик, наш. там по 10, С по 20, по 40. Че толку-то. Ривер, да. Мы почти зашел, самый выиграл. результативный склад, йоу. Йоу, пацаны, йоу. У пацаны, у... <свят> <держали>. <свят> <свят> йоу да. Он, у нас больше, у вас на один факсе у вас больше. В АФКшников убивали, а мы нет. Мы воевали. Мы держали. Удерживайтесь. Я тебе нормальному командиру попал. Потому что файр тиму шоу сразу сказал понял. Синя... Сеняк ты че пялиси? А это наш? Чего он по плану рассказывает? Сейчас, сейчас посмотрим, если со а, скрыгался. Ты семя, ты наш, да? Все на выход, не видно. А, а ты, о, вижу. Медик. Садись в складовоз. Прием, а... У медика-то я уважаю, красава. Пере... Садись, давай, быстро. Да еще ща сто секунд, блять, вы ща троите. А че у нас один медик? Ничего второго никто не взял. Для меня оставили специально. Но мы смотрим, ты выбрал, как только зашел. Медик, у ну, тебя иллюзия. Три да? А медик. Что? Что? что? Мы свои лица. Это просто презрение. А вот это посередине год. 6. Я надеюсь не такой хоть. <смех> меня. Сейчас короче приказ <смех> такой: это пытали, не первый захватит дочку <смех> и после того, ну посмотрим, какая следующая будет и от этого играть будем. Так что мы не будем заезжать вот в передовое. Да Приняли? Да пошел, я нахуй. Меня вообще нормально слышно? Да. Отлично. Или мне гранатомет оставить, не брать медика второго? Алло. Блять. Доставь гранату. О, это Назначен новый командир. Войдите такси, да? Боют именно, бро, боют и просто Шерлз? Утите, чё-нибудь такое? хорошо, да. Чё-то, ну да. Узас. А вы, Ну, вот, таких значит, просто, Это по нам работали? Да, по нам Ёркарный папа Умирает а от беда Попали Ё-моё ё-моё ё-моё Извините, первого выпада? Всё, всё, всё, Давайте тут будем Всё, спешиваемся, наверно Ща, короче, так Так сделаем Ужас. быстрее, плюс, плюс, плюс, быстрее, быстрее. Прости, плюс, плюс, плюс, плюс, как плюс, плюс, Как выкопаем КПМ направляйтесь мочить пехоту, которая вот нам под нам осаждала? Приняли приказ? Ага. На метку меча все туда, сейчас надо вынести пехоту. Смотрите, блядь, насюда уболем без Одного. Все приняли приказ. Ликвидируем пехоту, что которая вот было? на метке альфа на счета. Ой, счета меча. Так, давайте, пацаны, аккуратнее. Это что, Далик? А нет, это снимите на Идем медик. Ч ⁇ Давай, беги. Что там, седьмого встретили, да? Кончились, враги, да? Все хорошо зачистили, все тогда все направляемся захватывать перед кровью. Метка медик, движения, медик, медик. все на метку движения Ну, ты где на этой карте? Я не везде возьму. Не везде. Есть. Бля, хуй враг на дороге. А это был не наш? Yeah. Нет. Дети. Я убил его, понял. Полежал вот сюда. Ну одного я только что убил, а второй хер Второго не нашел. Так, все так... Давайте, давайте. Блядь, сколько-то я по нему попал Подо мной. Вы его убили или нет? Бинтоваться, потому что я примерно два или три раза попал. Я похуй. Спереди. Теперь... Да-да-да. Знаете? вы по лицам идите, то есть по деревьям, чтобы деревья раскрывали по полю открытому, это такое себе идти. Все, кто погиб и находится рядом тиммейты не вопустят. А с есть смысл по хобби стрелять, на халу? Так... А, ну, тандем Или хай... А тандем, блин, насчет этого не знаю, не Но, хай... Или... я хочу, на тесте Нужно верить Ну, хай позже нормально? Или... Её, ты точно Там вроде хай площадка работает Ко мне кто-нибудь подойдите, я ралик откину Близнец. Ко мне кто один боец? Это не наша то Дивертиксика. А хуй на нее, блядь, похуй. Там мудак по нам работает, лучше спрячься чуть ли. Там один близко, по-моему, сидит, кустатит, ближе к дороге. Сука. откуда у нас расшипал блять немножко не хотел что праллик уничтожил двоих здоровье. дороги я -то -то пробую, блядь, не Ты что, типа нам спину на Да, север. Попошли в ставим. А нам намет уже по нашей ходу и на 100 подходят все, ранник откинул <сёк> наконец-то теперь все идем атакуем когда их <сёк> выжить, то откидывайте сперва а потом им ездите Это не техника какая-то есть. Поставьте технику метку. Я, я не особо сейчас понимаю, где он. Это наш, походу, это другая наша. Наши хобби, ребята. Наш. Блоки, блоки. Взорвались. Перекресток где есть. Киньте и попробуйте по. Заходите со сухлака, будем новый поп строить забиты да собрать. все тоже все это 6 тикстов а ну да ладно да. как я вот а, так получу ну, звато да. бывает я они я что-то капец не засмотрелся а, они да. побал как-то нашу вынесли тут бляха нуха надо было бивать зараза из-за этого туда тикетов тоже потеряли Подхон, За... это... зацените дрифт сейчас, будет, э, будет там, жирный поставить. <связывающий> Что, как? Mm. Привет. Что, это, это Нур-Султанский дрифт? Блин. Блин. Ну, Чуть-чуть. Вот это у вас не, не фартануло. Не повезло, не фартануло. Чуть-чуть не хватило, буквально. Чуть-чуть. Попробуем -чуть. снова.